Рядовой миллиар. 25. О боже. Боже, какой обгорел это, это и есть эффект карты смерти. Ты не Он пересидел в солярии. А стал, Перезагорал. Перезагорал. Боже. А у меня субтитров нету можно, пожалуйста. Я не понимаю. Не, может, что-то okay. а, а, у тебя вообще ручки, не стоит? <свеч> да. Нет. Красиво. Он зомби маленькая Нет, а вот, зомби он, только он, враги. Только вот этот почему-то с ножом, который не зомбированный, эффект? Почему он, он зомбированный? И... У него темная кожа, вон, у него даже глаза это. Сейчас увидишь. Он... Глаза обычные. Человечащие. Какой-то... Все равно он какой-то темный. Минимально зомбирован. За Облядки! Так я один из рядовых. Винтовку, я тоже. У меня тогда винтовки то взять, давай, даром. Ой, погнали! так Я не знаю, какой эффект будет, поэтому просто наблюдайте в течение игры. О. Карты смерти можно еще и здесь находить. Что? что Что? Погибает так, что ваш уровень перезапускается. Да я вместо гранаты чата открыл. Ты хотел початиться из гранату? Не, я хотел ее отбросить, мой. Я только что двоих своих шатал по моему. Генщики по Да блин, с этой... С Атарисакой... -то а враги-то будут вставать из могил. Граната. А, это О, ариста со штыком. О, со штыком? Можно? А ч штыковую? Па, сейчас он будет солдат. Да прыгай, воду прыгай, дура. Ты горит, ты а, а он не горит. Сработает! Я его успел спасти. На тебе простой солдат. Слушай, я дай. пока что не вижу разницы. Ты говна кусок! Ой, не Ой, Виталий, а респаксы а в доме лежит? Он! Он! Если тебе нужно. Да, да, да, я взял. Походу, тут перезапускается, если кто-то из нас умрет, если... во-первых. Ну, я не знаю. Но я умер, мы перезапускаем. Написано было, что у врагов будет дофига здоровья, и они будут э -э выглядеть зомбированными. И то, что они еще и воскресать должны. Э, где моя рисака Отделение со как Что было? сейчас сейчас А у меня реально тоже Арисака был А это еще что Блин, это свой! Почему ты выглядишь как японец? О, аресак слишком. Вот ее мне отдали. Аресак обоедная. Да что ты так медленно бежишь, что нормально бегала сейчас как будто в дравне бегает. О. А ты, ты тоже нашел карту, да? Нет. Нет, нет я на нашел. Но она это нахождение здесь ее дает просто очков. он А да не останови! Пацаны. О, тип 100! Только нашел тут покое? Ну, вы же его вначале забрали? Нет, я взял покое, это открыто. Я с ним здесь Слушайте. Серия потеряна. Это что? Ой, тут будет это Слушай, я пока разницы вообще не вижу. Ну мы сейчас последний, короче. Я сразу на хрен в дом прилягу. Опа. Все, не отбежал. Блин! Friendly fire. Да, окей. как так получилось, Два противника стояла. Ну вот Санек упал и ничего, миссия не провалена. Видать я такой оставил. Я особенный. <сíck> <сíck> особенный. А, а? Граната! Да Ни хрена там тела летают. Может они унесят. Немножко... Будет звучить. О! Ройбук, Руби! по Погнали. Салеван, поджигай. Баба! И мы приближаемся. Мне кажется, ты страшнее, чем нам. Это, я просто во врага воткнулся, иначе тут перезаряжать. Идите взрывчатку закладывайте. Где? На звездочку. Я хоть звездочка. Никуда иду. И сверху что туда в бункер надо зайти у них рина тут склад вы красиво живу я нахуй сматываюсь Что? Надо все поставить. все надо скипался мне кончится Сваливаем. Санек сейчас будет отстреливаться. А, я стреляю. Все стреляют. До кого отстреливаться? Никто не идет Хоть бы один банзай. Я вообще могу попасть, чувака, на берегу Я тоже, походу, не могу. Я тоже не могу. <с carota> Заколдованный. Ну, у них скины поменялись. Счет миссии 6670. Самый неубиваемый, 1200 Просто если кто не полеживал. А ты меня за этот счет и перегнал. они саня, самый крупный. Я за